А вы кодеры с вами кодик. Call of Duty — это совсем неоднозначная игра. У нее есть плохие, и хорошие игры, скандальные миссии и игры с идеальной репутацией, хейтеры и ярые фанаты. Но вот есть что-то, из-за чего мы ее прям любим. Давайте перечислим этот большой список. Приятного просмотра. Начинаем. Кто бы что ни говорил, практически в каждой Call of Duty есть своя определенная сюжетная линия с неожиданными поворотами и с волнительными моментами. Я в этом ролике все буду сводить с Call of Duty Black Ops Cold War, так как она самая интересная, ну и вообще она как бы самая актуальная. И сравнивать с ней есть смысл. Ну так вот. Все происходит в 80-е, во времена Холодной войны. Американцы на всякий случай заложили ядерные бомбы по всему СССР, но Персей хочет подорвать их и обвинить во всем Штаты. И последние идут обратно забирать свои бомбы, которые уже оккупировали враги. Про миссию на Лубянке я вообще молчу. Это было прям вау. Ну а в концовке, поправочков хороший. мы обезвреживаем все бомбы и не даем Персею их подорвать. После чего Адлер убивает Белла, так как он был из команды Персея, и нужен был ему только для того, чтобы узнать, где Персей. Вот тут стоит уточнить, в предыдущем видеоролике я назвал геймплей в Call of Duty Black Ops Cold War плохим, но перепройдя ее еще два раза, я понял, что зря наговаривал. Он получился нормальным, но есть Call of Duty с божественным геймплеем. Посмотрите только на серию Modern Warfare или vv 2 то в том же Call of есть классные моменты. Тихонечко идем по тропе, потом выстрел, мы промазали, Араш убегает, мы отстреливаемся, а зачем нам бежать, если у нас есть машина, прыгаем в нее, стреляем в другие машины, куча взрывов, потом радиоуправляемая машинка взрывается под самолетом, он разрушается, все горит, мы в машине переворачиваемся, потом нас вообще придушит крылом, очнулся, нет времени, надо допросить Араша». Выбиваем из него всю информацию, потом эффектно его убиваем и направляемся в штаб для новой миссии. И это все происходит за считанные минуты, это все играется на одном дыхании. Но увы, в последней колде таких миссий немного, в отличие от той же МВ-2, там где тупо вся игра такая. Еще кое-что, что касается одиночной кампании. Саймон Гоустрэйли, Гарри Роуз Сандерсон, Джон Прайс, Джон Мактавиш, Алекс Мейсон, Вудс, Виктор Ризнов. Да я все их имена наизусть знаю. А все потому, что это правда запоминающиеся персонажи. За кого бы мы только не играли, кого бы мы только не видели в компании, все они сделали что-то, из-за чего мы их помним, причем очень хорошо. И Колдвор не исключение. В нем появился очень классный, опасный бой под именем Адлер. Тоже в очках, прямо как Хадсон, но Адлер все-таки круче. Эффектное представление в начале, допроса Раша, затем спасение Белла, и перечислять на самом деле можно долго, так как рассказать есть что. Безусловно, карты бывают хорошие бывают и плохие, но что-то по типу Ньюктаун, которую недавно добавили в Cold War, или карты Беклот, Киллхаус, Сателлиты, да они все прекрасны. Хорошо сбалансированные размеры, проходы, этажи, есть лазейки, топовые места. А что по поводу самой игры? Серия очков, набор оружия, различные виды боя, в том числе и многоборья. Пройдя кампанию, я сразу направляюсь в мультиплеер, так как в нем можно залипнуть не на один час. Ну у меня на этом все. Можете написать в комментариях, за что вы любите Call of Duty. Спасибо за просмотр, всем удачи, адьос!